всем привет с вами ответ и я расскажу сейчас вам о новом моем канале давайте меня поддерживайте и досмотрите видео до конца во первых вот я хотел бы сказать я купил себе новый велосипед пошли это покажу вот мой велосипед вот вот, вот так вот это он приехал надеюсь вот. Этот велик я покупал не за свои деньги, а я был в, в тот момент, как-то покупали на работе, был. и мне это родители купили, и я это... Они купили, и я им дал эти деньги, дал им эти деньги, думал, что нормальный фелик. Когда покатался день-два дня, покатался, уже нет. Уже нет. Два раза на ремонт сходили, и два раза это не смогли починить нам Третий раз сходили, третий раз сегодня, и третий раз тоже не смогли. Все велики чинятся нормально, а этот не чинится, почему не знаю, так что не знаю этот великий, так что, а я брал знаете за сколько, не я брал, а родители брали за сколько, они мне сказали за 10 тысяч брали, но я так не думаю. Потому что за 10 тысяч должен абсолютно как новый себе вести. Ну не совершенно новый, но такой себе. А этот велик прям убит. Убитый прям. Как за 10 тысяч продали, не знаю. Это мне родители врутили, реально они за 10 тысяч купили, не знаю. Я, короче, сам думаю, что этот велик стоит максимум, наверное, 3-4 тысячи, не больше, потому что с этим еще это... Плюс ремонт этого велика 2000 часов ушло, наверное. Да часов ушло на велики, На ремонт этого велике. Представляете? Вот 2800 часов ушло. Да, представляете? Так что? Не знаю. Если будет еще раз проблемы у меня с ним, то я вам обязательно скажу. Это в инстаграме или на видосе скажу. Еще, ребят, я это хотел бы сказать. А, у меня вчера на телефон прилетело обновление. One UI 2. Новая версия. Кто не знает эту версию, загуглите и посмотрите. И я эту версию установил. Для меня новое все открылось. Я так два дня это с этим хотел два дня с новым, и потом уже сегодня уже не так стало интересовать мне эта версия. А так новая. А показать я могу только если запись экрана включу. А то я сейчас снимаю на телефон, так как у меня фотоаппарата нету. Он сломался, как вы знаете. И я сейчас запись экрана сделаю и вам покажу давайте это обновление вот. обновление 11 мая вот я включу интернет вот 11 мая вот короче 11 И вот вот такие что изменилось. Вот эти вот индикаторы Wi-Fi, звуки индикатор, картинки типа значки эти чуть-чуть поменьше стали и отодвинулись на так сказать и у меня до этого знаете сейчас если я тут найду а я тут не знаю долго сейчас буду искать но я попытаюсь быстро поискать вот на навигационная панель у меня до этого вот так было вот так было у меня до этого все вот так было, вот так было, я вот так делал, а сейчас я могу просто как у айфона сделать и смотрите, я могу вот так назад делать и вот так как у айфона сворачивать, классно же это, да? И вот что новое, вот эти эти, когда я открываю эту папку, вот эти, эти сюда переместились, чуть, -чуть пониже как раз переместились и классно стало. И тут в сообщении, если зайду вот новые категории, тут можно. Начать писать эту Это очень мне порадовало. И тут, а тут нету корзины. Вот если в блокнот сой, зайду я, в блокнот зайду, то тут появилось что-то нажимаем, появилась корзина. Это, до этого не было. Классно стало. И вот это, наверное, приложение, обновление. А так все тут больше ничего пока что не заметил. Все пока что. Если что-то еще новенькое замечу, то я обязательно вам скажу. Это в Instagram или на витосе. Давайте. Пока. Сегодня такой домашний влог Надеюсь оцените и поддержите меня лайком Давайте И это Я хотел бы еще сказать Третье То что я Сменил название Почему я это сделал Сейчас я вам все расскажу Как вы знаете у меня прошлое название Атихай было, если вы еще меня смотрите с Атихай, то напишите в комментарии или поставьте лайк и я пойму, что вы смотрите меня. И это вот Атихай был старый мое название и это название меня как-то не устроило уже и я хотел бы по новому это а, назвать свой канал отлет кейджи и я посмотрел с моей аватар еще я аватарку изменил. кто не заметил то посмотрите Аватарку на канале изменил И с этой аватаркой Новое название Вообще классно стало Так что Я надеюсь Не буду больше менять Это название Если буду я вам обязательно Сообщу И вот Атлет Кейджи Это класс Давайте. А почему Кейджи Потому что я это. В Кыргызстане живу, а Кыргызстан называется Кейджи по-английски. Не знаю по-английскому Кыргызстан, а это. А сокращается Хаста Кейджи. И я так сделал. Давайте. Классность. И на этом все, пожалуйста. Вы, я думаю, вы оцените меня лайком и поддержите подпиской. Ведь я старался снимать. Если я даже долго объяснил это все вам, то тогда простите, просто я не, не умею без этого говорить точно точно так что если вы будете поддерживать я буду это обновляться все будет у меня хорошо так что поддерживайте лайком и подпиской давайте вам не сложно а мне приятно это мой и я с вами прощаюсь но ненадолго и я желаю всем удачи и всем пока.